рассматривает вложение денег как необходимость даже при отрицательном результате. Но ну, это вот для нас, для нашей целевой аудитории. У вас, естественно, это может быть как идеал, допустим, на текущем положении дел, но вы можете идти к этому идеалу медленно или быстро, ну, как пожелаете, да, естественно. И вашей миши может таких людей быть немного, да? поэтому нужно опираться на все эти факты и выводить свою целевую аудиторию на данный момент. Вот, и потом потихоньку добавлять, добавлять, добавлять э, и развиваться в этом направлении. То есть, если они э, видят… Э, то есть, какая идет речь? Вот, допустим, мы говорим э, нашим текущим клиентам и либо новым, которые заходит, они говорят, нам бы нужно ВКонтакте протестировать и так далее. Мы говорим, тестом, во-первых, не занимаемся, во-вторых, э, смотрите, вам ВКонтакте не зайдет, потому что у вас объем аудитории там небольшой. Вот Яндекс.Директ конкретно вот на этот сегмент, на эти ключи на вот такого типа лендос да зайдет однозначно они говорят ну а что там как гарантируйте не гарантируйте ничего не гарантируем да они говорят ну нормально давайте тестировать тогда сколько надо 80 ну окей давайте заряжаем поехали вот вот это наша целевая аудитория Опять же, есть типы целевой аудитории, которые могут дозреть до этого состояния. У них есть уже все данные, они могут соответствовать. Ну, допустим, на этом этапе они могут принять решение, что если вы неправильно преподнесете свой подход, свой метод и так далее, они могут сказать, блин, деньги не нехилые, нам предлагали такой же за 30 да? Вот. Это если вы еще не... Не утеплили его, если так общими словами сказать. Мы к этому еще придем. Чуть попозже. Э, Будем к этому переходить постепенно. Давайте на следующий слайд. Э, интересный слайд. Да. Э, после того, как вы определите своей целевой аудиторией, э, э, нужно, то есть у вас должно возникнуть три вопроса, когда вы уже с ней определились. Вот здесь вот собака, она мы с ней придем, она зарыта, да, вот здесь именно зараз, зарыта собака, вот в третьем пункте. Я тут ссылочку поставил, мы откроем, обязательно посмотрим, я расскажу про свой опыт, потому что это было непросто. Первые два пункта, да, как привлечь тех, кто мне подходит, и как сделать так, чтобы они хотели со мной работать. На самом деле, вокруг этих двух вопросов крутится большинство ежедневной деятельности специалистов. Вот, Здесь вот у меня стрелочка, что по умолчанию э, давать результат – это ваша функция. То есть если у вас, в принципе, нет результата, если, если вы не готовы понести какие-то определенные риски, чтобы этот результат дать, если его еще у вас нет, но вы готовы вложить свое время э, и так далее, для того, чтобы результат получился, то можно дальше работать. То есть мы не рассматриваем, что если у вас результата нет, вы хотите там взять деньги, создать видимость деятельности, а потом сказать: блин, короче, не сработало, и пойти к следующему клиенту, мы это не рассматриваем. То есть, первое, да, как привлечь тех, кто мне подходит. Соответственно, у вас, если есть уже результат, то вы должны потрудиться и собрать информацию о том, что вы такой результат можете давать. Вот если вы откроете мою страницу ВКонтакте, как и другие. Некоторые социальные сети а, и а, площадки, то зайдя на них, попадя, вы точно поймете, что м, я и те, кто со мной работает, они занимаются тем, чем нужно. Мы нормальные ребята, и не только нормальные, а у вас возникнет жгучее желание с нами посотрудничать. Вот. И нужно уделить достаточное количество времени, а, подготовки и, наверное, упаковки себя как специалистов и своей команды для того, чтобы с вами хотели работать. И потом, естественно, запускаете на себя трафик помаленечку, ну, либо не помаленечку. Вот, допустим, у нас какая ситуация? Сейчас мы не включаем трафик на себя вообще, но около 30 обращений в месяц мы получаем. Из них выходит в среднем 1-1,5 продажи. Да? Вот конкретно сейчас мы с продажами особо не торопимся, потому что задача систематизировать процессы, те, которые есть, очень много работы, честно говоря, инструкция, просто зарыть каждый день.